Давайте перейдем, наверное, сразу же к презентации. Посмотрим, что же у нас делается с данными, что бывает, когда данные хорошие, вот что бывает, когда чего-то не учитывается. Так, я понимаю, у нас есть некие технические задержки, да? Нет, все нормально, да? Все в ну, как раз вот на этом слайде, который является обложкой для моего короткого доклада, конечная станция одного из маршрутов Тижика, на котором представлены вагоны контессионной трамвайной сети и вагоны городского переводчика Горэлектротранса. Вот. Ну, достаточно такое, на самом деле, символичное место. Место, где линии одного и другого трамвая пересекаются где-то буквально на 30 метров. Потому что вообще Петербург бывшая трамвайная столица мира. Одна из крупнейших трамвайных сетей в Европе, в мире до сих пор. Ну и вот появилось такое уникальное явление, как второй перевозчик. Второй перевозчик появился всего в 2018 году, как уже было сказано. Сеть очень продвинутая и технически, но в связи с определенными явными недоработками при планировании того, как же будет развиваться транспортная сеть, возникли вот такие достаточно специфичные решения по организации пересадки с одной сети перевозчика на другую, как, наверное, многие Петербург знаю, слушатели с других городов слышали, у нас на будущий год закрывается станция метро, на которую завязана вся эта сеть, и если бы знать, что будет происходить в 2022 году, возможно, что в 2016-2017 году сеть Тижика планировалась бы по-другому. То есть это вот такой вот классический пример отсутствия достаточно серьезного, хотя точечного, но очень важного составляющего элемента данных, который необходимо учитывать при любом проекте. То есть если бы этого не было, но, ну, скорее всего, тех трудностей, которые приходится сейчас решать всем сторонам, которые в этот проект завязаны, их бы, наверное, не было. Но, как вы понимаете, что такое закрытие станции, при том, что сеть фактически изолированная, она приведет к большим проблемам и для перевозчиков, и для города, ну и, конечно, для пассажиров, для которых работаем мы все. Задачи моделирования, задачи перспективного планирования в сфере общественного транспорта, как и транспортное моделирование вообще, оно как раз и нацелено на то, чтобы наиболее сложные и потенциально чувствительные эксперименты ставились не на, не на людях, а на машине. То есть вот эта такая бездушная математика, которая, будучи достаточно хорошо откалиброванной, она позволяет избежать тех трудностей, которые возникают в том случае, если решения принимаются на животных и буквально вот по горячим следам. Короткая, корректная модель ⁇ это основа для правильных решений. И в основе любой модели, которая используется как для транспортной инфраструктуры вообще, так и для общественного транспорта, лежит транспортная сеть с набором параметров и определенные параметры социально-экономические, о которых говорилось сегодня здесь много и наверняка еще раз много раз повторится. Маршрутная сеть ⁇ это подмножество этой системы. И сейчас мы немножко остановимся на том, что же мы конкретно хотим получить и что мы можем получить от математической модели с точки зрения ее использования общественного транспорта. Ну, сейчас уже в профессиональной среде, по-моему, нет кого-либо, кто мог бы опровергнуть важность, значимости именно транспортного моделирования для решения таких задач. Вот. Но ну, если, если в начале своего выступления я говорил о примере такой локальной территории на, в одном городе, то сейчас появляются все больше и больше задач, связанных с общественным транспортом, которые решаются для больших территорий, для городов и для целых агломераций. Для того, чтобы построить Маршрутная сеть э, спро спроектировать, спланировать, запустить. Это необходимо учитывать э, большое количество целевых и справочных показателей, которые зависят друг от друга. Ну вот наиболее э, такие выдающиеся, они приведены здесь в этом списке. Вот понятно, что иерархия, она примерно такая же остается при любых проектных решениях, но тем не менее их вес и их последовательность для каждого из решений может меняться. Ну как вы все наверняка уже неоднократно слышали, что модель э, не дает... Э, Никаких рецептов как быть, модель лишь дает ответ на вопрос, что будет если. Вот поэтому задача человека, который, в руках которого находится этот инструмент, как раз взвесить вот эти все целевые функции и определить как, как, в зависимости от тех задач, которые поставлены э, перед моделью, какие же из них будут являться приоритетными, а какие, какие будут являться зависимыми. В первую очередь необходимо, чтобы была задана существующая, сеть, существующая маршрутная сеть и те объекты инфраструктуры, которые уже есть. Далее, естественно, следуют те объекты, которые планируется построить, вот, но они уже будут зависеть непосредственно от той сети, которая, которая нами предлагается. Большинство, и вот, и большинство из этих функций, которые здесь перечислены, они являются считаемыми. Вот. И также считаются зависимости между этими функциями. И начинать нужно с, ну, условно назовем, целевая функция номер один, хотя их может быть несколько. Да? То есть в первую очередь для нас понятно, что это скорость, это время, которое позволяет сэкономить маршрутная сеть ее пользователям. Это уровень пассажиропотока, там, та же самая транспортная доступность, которая выражается и во времени, и в виде подвижного состава. Вот таким образом выбираются первые функции, по которой начинается предварительный расчет. Вот, а дальше следует итеративный расчет, потому что ни одну в принципе, маршрутную транспортную сеть невозможно посчитать за один раз. Уже если мы говорим о сценариях для транспортной инфраструктуры вообще обычно рассматриваете несколько сценариев, то они, они зависят больше от того, какой объем денег предполагается вложить в эту инфраструктуру. То с маршрутной сетью ситуация немножечко другая, потому что обычно оптимальная маршрутная сеть, ну, для того, чтобы что-то оптимизировать, надо понимать, по какому критерию оптимизируем. Да? Оптимальная маршрутная сеть, она одна. И поэтому здесь речь идет о наборе так, такого цикличного расчета через целевые функции, проходим переходим на следующую трассировку, проверяем опять эту трассировку, пересчитываем на соответствие тем целевым функциям, которые заданы, и обычно так ну, вот с помощью трех-четырех итераций мы можем выйти на оптимальный вариант маршрутной сети, который будет положен в основу. Ну, общий подход в любом случае один. Вот модель, повторюсь еще раз, потому что наиболее чувствительные эксперименты надо проводить на машине, а не на людях. Ну, вот в частности у нас сейчас у многих слухов, кто занимается именно тематикой общественного транспорта, ситуация в Ярославле, где маршрутную сеть пытались оптимизировать не по. То есть по пытались проектировать на основе тех критериев которые были заданы в итоге получилось то что получилось а одна из ключевых проблем которая была заложена в основе маршрутной сети ярославля это не брутто контракт который сейчас является общей установкой рекомендации минтранс рекомендации правительства а по прежнему основа на выручку перевозчика от пассажирских перевозок вот. но ну и в результате получился и перебор по количеству машин и недобор по пассажирам но ну и там сейчас ситуация складывается достаточно серьезная так что вот это мероприятие которое назвали транспортной реформой в городе оно пока приводит к очень серьезным проблемам и вот те проблемы, которые были решены, постепенно решаются в Новокузнецке, в Перми, в те города, где следовали действительно по брутоконтракту и, и где количество вот этих функций было э, достаточным для того, чтобы построить считаемую систему уравнений, вот, вот создали такой, такой вот несчитаемый вариант. И что с этим будет дальше, пока непонятно. То есть превратили один вид маршрутки в другой. Вот, ну, при, любой, э, при, при создании любой модели э, необходимо обязательно учитывать мультимодальность, то есть невозможно создать качественную модель как только для индивидуального или же только для общественного транспорта, но тем не менее внутри любого проекта могут быть сделаны какие-то акценты, то есть модель должна быть создана для э, всей, всего транспортного комплекса. А дальше мы уже выбираем в зависимости от того, какие задачи ставятся, потому что транспорт, понятное дело, политическое, и общая установка на то, что город должен обеспечивать мобильность посредством общественного транспорта, она никуда не снимается, и она находит все больше и больше понимания. То есть обычно у нас весь набор исходных условий он сводится к трем вариантам. То есть Первый вариант, это который бы идеальный, это набор локальных мероприятий, то есть это фактически модель помогает нам делать какую-то рутинную работу по тонкой подстройке сети, проверять отдельные районы, отдельные, отдельные точки, что будет, что будет, если. Второй вариант это, например, условно назовем его контессионный, это вот нового сервиса или же вот новой, новой транспортной сети. Вот. Ну и третья ситуация, наиболее распространенная для наших городов, это все плохо и все надо делать заново. Вот. Но обычно при таких явлениях появляется желание у проектировщика вообще все снести и построить целиком новую сеть. Но как практика показывает, то что вряд ли этот вариант будет удачным, потому что математика в конечном итоге на 99% вероятности покажет, что и в существующей было то, то, что вполне может быть использовано в качестве основы. Вообще общие данные для модели включают статистику для построения мультимодальной транспортной среды. Данные текущей подвижности, они понимают, все получаются из разных источников, вот, ну, техника, геометрические параметры общей транспортной инфраструктуры, а далее это специальные отраслевые данные. Вот, подчеркну, что большинство из этих данных, они нужны не только и не столько для общественного транспорта, а для того, чтобы модель работала корректно. Чтобы модель работала корректно, нам нужно откалибровать ее на, по состоянию на сегодняшний день и учесть все виды перемещений. Так вот, без того, чтобы вот эти данные для, по общественному транспорту не были внесены в модель, результат получится далеким от совершенства. То есть вот эти данные, которые здесь перечислены в виде специальных отраслевых, они должны быть внесены обязательно. А вот дальше, на следующих этапах, понятно, что работа именно вот с этими наборами данных, она оказывает наиболее существенное влияние на выбор и на определение вот того перечня целевых функций, на проведение этих итераций, о которых шла речь ранее. То есть что система, любая транспортная модель умеет делать очень хорошо, это перераспределять потоки. На этом основании построена система, идеология построения магистральных маршрутов, опорной сети. Территория разбивается на ряд высших районов, высших транспортных районов, которые генерируют достаточно большие потоки для того, чтобы можно было, их, можно было по ним агрегировать и начать строить опорную сеть. Прокладывается набор магистральных маршрутов, на которых, естественно, при, любой, при проектировании любой транспортной сети падает самый большой объем транспортной работы, самый большой объем инвестиций. И далее на основании этой сети уже идет построение системы подвозящих маршрутов. Вот. Но вот ограничение в этой сети, в связи – это не нарушение существующих связей, которые в данном случае реализуются, в том числе с учетом пересадочности, вот. и учет инфраструктурных изменений вот но как показывает практика, тонкости работы именно с общественным транспортом они заключаются в очень специфичных моментах и здесь самое главное то, что математика исходная, она воспринимает те или иные элементы транспортной среды как абсолютно одинаковые вот эти картинки, которые вы видите справа, это то как математика видит транспорт сейчас и транспорт после. Я специально их переставил местами в таком шахматном порядке то есть что автобус слева что автобус справа. С точки зрения математики это одно и то же транспортное средство, которое рассчитано на перевозку 50 человек. Ниже находится то, что называется остановкой. Совсем ниже находится вариант транспортного средства, которое рассчитано на перевозку порядка 100 человек. Вот и понятно, что без того, чтобы объяснить системе с помощью системы с помощью набора понятных коэффициентов, насколько один или другой вид отличается от отличается от его смежного для того чтобы математика восприняла чтобы алгоритм воспринял изменения в транспортной среде и учитывал изменения уровня комфорта изменения качества да, просто восприятие просто хотя бы возможность человека воспользоваться транспортной системой в связи с тем что просто уровень информирования становится совершенно иным вот, вот это все необходимо учитывать и все это математически учитывается на разных коэффициентах вот проблема с коэффициентами пока у нас одна. В принципе, она касается не только российской практики, но и международной практики. Очень многое приходится подбирать. Необходима статистика. Статистики крайне мало, потому что не, так, ну, не такой большой опыт реализованных проектов. Вот. Ну а по реализованным проектам информацию приходится добывать буквально по крупицам и далеко не всегда полученная информация является релевантной. Вот. То же самое касается и такой проблемы, которую я условно назвал индуцированный спрос на общественный транспорт, хотя вот индуцированный спрос обычно понимается как нечто более широкое и как обычно достаточно зловредное явление, с которым надо, надо якобы бороться. Но вот тут в данном случае это немножечко не, не то. А, то есть индуцированный спрос на общественный транспорт, он предполагает, что появляется большее количество пользователей общественного транспорта по отношению к индивидуальному в результате проводимых мероприятий, а также появляются дополнительные пассажиры на уже введенных линиях, просто в связи с тем, что предполагается определенный достаточно высокий уровень качества, который люди ранее не просчитывали. То есть здесь тоже требуется статистика, которая могла бы отразить, насколько то или иное решение способствует увеличению количества поездок. Такой статистике по индуцированному спросу посвящено несколько работ. Но ну, вот самые наверное, это университет Дельфта технический в Голландии, начало 2010-х годов, которые открыли явление так называемого трамвайного бонуса. Они проанализировали порядка 30 систем по 12 параметрам. Вот, ну и выяснилось, что в случае открытия по одному и тому же маршруту качественного автобусного сообщения или трамвайного сообщения, популярность трамвая оказывается примерно на 40% выше. То есть, для, что это значит для нас, как планировщиков и для проектировщиков? Ну, это в первую очередь то, что необходимо закладывать подвижной состав большей емкости или по крайней мере закладывать большую провозную способность на линии с учетом того что пассажиропоток может оказаться намного выше уже в, на обозримых горизонтах после запуска этой линии здесь опять же подчеркну требуется статистика то есть чем больше статистики будет тем более качественными мы сможем сделать эти расчеты насколько все это применимо к россии показывает График из нашего рейтинга системы общественного транспорта. То есть вот эта вот середина, где 46 городов таких середнячков, да, считаются такие крепкие середнячки. Ну, на самом деле на них приходится, если посмотреть статистику СМИ, самое большое количество таких от критических до разгромных статей по качеству работы общественного транспорта. То есть это говорит о том, что на самом деле вот в этой середине далеко не все гладко. Вот. И даже в городах-лидерах, которые тем не менее до условного города-идеала, который принят за 100%, количество нареканий на работу общественного транспорта, даже в той же Казани, которая один из лидеров по реформированию систем, по построению системы, количество нареканий именно на качество, оно достаточно велико. И если перечислить те критерии, по которым вот эти претензии высказываю, то это как раз мы вернемся к списку, который был на, одним из, на одном из предыдущих кадров, и который показывал вот те неуловимые математикой без э, статистических данных качественные показатели, которые необходимо учитывать для качественного планирования. Вот, ну и подытоживая свой краткий доклад, надеюсь... Не, не, не очень сильно успел утомить слушателей после обеденного перерыва. Это основные выводы о том, что на, ш, на что влияют данные и подходы именно к общественному транспорту. То есть, в первую очередь, конечно, проектирование сети общественного транспорта вне мультимодальности, оно невозможно. Это просто нерешаемая задача, которая как и... Как вариант, который я приводил в примере ранее, имеет в системе уравнений большее количество неизвестных, чем число уравнений. То есть те, кто владеет, кто помнит математику хотя бы на уровне старших классов средней школы, понимают, что это означает. Вот. Ну и для того, чтобы данные, для того, чтобы качество решений было, со, было соответствующим тем требованиям, которые предъявляются к современным системам, естественно, требуется больше статистических данных. То есть тот математический аппарат, те программные решения, которые сейчас заложены в используемые нами программные продукты, они позволяют просчитать все. Вот вопрос, какими коэффициентами, какой статистикой это, это снабжать. Вот, понятно, что все, все расчеты в идеале должны производиться внутри единого расчетного ядра, вот, хотя может быть и смежное решение. Вот, но и важно то, что качественный результат, о чем как раз был разговор в самом начале нашего сегодняшнего мероприятия, представляла Екатерина Олеговна, что качественный результат требует очень длительных затрат времени. Сейчас документы транспортного планирования методически построены в разработке так, что идут одновременно разработки и модели вообще, и мероприятия по общественному транспорту. Вот. Ну, практически это получается почти нерешаемая задача, вот, потому что если вернуться вообще ко всей логике вот этого моего доклада и ко всей логике работы по системам общественного транспорта, фактически работа по расчетам транспортной сети, она, она может начаться только после того, когда будет закончено базовое математическое моделирование, когда модель будет открыта. Калиброван. Вот. Ну и э, также важно подчеркнуть, что данные по общественному транспорту, они отличаются от данных транспортной сети тем, что они являются оперативными. И если мы э, можем э, себе позволить обновлять модель э, мультимодальную транспортную какого-то города, региона, там, условно раз в три года, и мы будем получать достаточно адекватные результаты на последующие э, э, плановые горизонты, то что касается общественного транспорта, система является живой, она меняется чуть ли не ежедневно. Вот, кстати, тоже одна из проблем, которая пока что не имеет решения и требует постоянной такой комбинаторной задачи по подборке данных, это данные пассажиропотоков, которые кладутся в расчет для калибровки модели. То есть мы используем данные пассажиропотоков не для создания системы общественного транспорта, еще раз подчеркну, это очень важно, а именно для того, чтобы калибровать модель. Пассажиропотоки будущие, они уже происходят непосредственно из тех данных, которые считает модель. Так вот, те данные, которые мы можем получить сегодня даже из очень качественной сети, в связи с тем, что маршрутные транспортные сети это живые организмы, они меняются чуть ли не ежедневно, данные Полученные даже за предыдущие полгода по маршрутам, они могут не соответствовать той маршрутной сети, которая заносится в модель. То есть необходимо очень четко понять при построении модели по состоянию, на какую же, на какую же дату, на какой период мы эту модель строим и, и, и калибруем. А то есть здесь уже искусство компромисса в определенном случае играет. Вот. Ну а так как в будущем, естественно, система общественного транспорта она требует оперативного управления, вот, то тут уже требования не к самим данным, а требования к организации данных, но таково, что данные должны быть доступны в формате свободного обмена с внешними системами. Вот у меня все. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, пожалуйста, буду рад ответить.